Самое главное преимущество именно формата Уральского форума, что у тебя есть время для того, чтобы содержательно решить любые вопросы с любым из участников рынка, будь то регулятор, будь это партнеры, будь это конкуренты. Уральский форум – это как такой статус-митинг перед началом разработки очередного спринта вот в разработке. То есть все получается как на статусных совещаниях. И естественно мы стараемся поддержать, приехать для того, чтобы быть в теме того, чем будет жить финансовый рынок с точки зрения информационной безопасности этот год. Мы поддержали молодежный день и лекциями, и вот организовываем учения. На... Привезли полноценно всю нашу платформу сюда со всем оборудованием. И будем проводить такие достаточно серьезные игры для студентов. Первое, я бы обозначил, это обострение внешнеполитической обстановки в стране. Изменившийся ландшафт именно внешней политики для страны в целом, скажем так, позволил отечественным вендорам начать достаточно свободно конкурировать. Ну, не свободно, все равно напряженно, но конкурировать западными. Увеличивается объем именно доли российских производителей. Это я считаю, что вот то есть вот этот фактор на это повлиял. Вторым для финансовой сферы я, наверное, все-таки отмечу обновление регуляторики ЦБ. Это послужило тоже достаточно сильным драйвером, потому что банки с ЦБ не спорят никогда. Естественно, все это вынуждено влияет на рынок. А количество услуг сразу же начинает расти, потому что востребованы и так далее, и так далее Банковская сфера не любит резких потрясений и каких-то вот сильных перекосов и раскачивания водки я не ожидаю да, будет импортозамещение, но оно точно не будет оголтелым как минимум в этой сфере, я в этом уверен. В любом случае, конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет проходить надзор, вот, но, скорее всего, он тоже все-таки будет в некотором роде сбалансирован, потому что сейчас, во-первых, банковская регуляторика сильно схлестнулась в пересечении с общей регуляторикой информационной безопасности, например, по встековской линии. Вот, к примеру, по оценочным уровням доверия, вот по УЛ-4, сейчас в реальности идет больше вопросов, чем понимание, как это делать. Вот этот тренд, наверное, самым сильным мы назовем в ближайшие пять лет. Это попытаться все-таки начать полноценно рискоориентированный э, подход к управлению информационной безопасностью. В финансовой сфере Банки экспериментируют и пробуют сейчас достаточно много чего Но я бы вот это обобщил следующим образом Все, что может автоматизировать процессы Является сейчас наиболее востребованным Можно автоматизировать там обработку событий информационной запаски Замечательно, давайте внедряем Сиема там Мэшн Лёнинг вот, Искусственный интеллект и так далее Можно автоматизировать Вопросы взаимодействия с заказчиками так, чтобы снизить там взаимодействие с живым персоналом. И это будет рассматриваться. Рынок аутсорса и в том числе в информационной безопасности развивается, пусть может быть не такими темпами, как хотелось бы компаниям, которые эти услуги оказывают, но тем не менее он развивается. Вот. Но в силу пока еще некой косности российского мышления, то все-таки э, в первую очередь будет желание, попробовать автоматизировать и оставить под контролем у себя. В следующем, если это становится слишком дорого по причине разработки оплаты дорогостоящих других материалов, будет, скажем так, сильно высоким, будет следующим это аутсорсинг. Вот как бы два таких тренда я бы выделил. Для очень крупного банка с международным участием мы завершаем проект. По вот как раз АУТ-4, по профилям защиты модели Угроз, по АУТ-4. И это, вот эта вещь достаточно уникальная. Мы сейчас вместе с заказчиком там, и с центральным банком пытаемся выработать именно те шаги, которые в последующем, я думаю, потом многие будут повторять, и этот рынок дальше будет серьезно развиваться. Вот, наверное, вот этот проект у нас самый сложный, яркий. Мы первыми идем, нету ничего с интересом за нами наблюдает регулятор, чтобы потом как-то, может быть, это вместе мы смогли скорректировать и выдать какие-то рекомендации.